о всякой хрени наговорим, Серега, в, в этого. Пока едем. Ну, Потому что все равно и ничего. нет. Извини. Да, и сегодня все. у нас не, необычный формат. Скажи не так, нет, вот так вот скажи. Опа! Здравствуйте! Опа. Опа! Здравствуйте! Мы едем, на чем бы вы, вы думали, на да. новом УАЗ Патриот. Да, все, 2000... докатились. 2015 года. Да, тюнинговая, тюнинговая, Серегин. И в итоге вот сейчас едем на новом УАЗике 2015 года. Как так получилось, что мы решили в одном? На этом УАЗике прокатиться. Серега решил продать свой УАЗик. Не решил, а подумал, что, что будет, но вот так вот надоело, ну, продам его. Нет, не так, не надоел. А, не совсем так. А просто как бы тяжеловато. По-честному, тяжеловато ездить на таком автомобиле не в лесу, не на бездорожье. Там-то как раз все нормально. А передвигаться до этого самого внедорожья да, этого самого леса которые находятся как обычно мы не ездим там за городом в пригород в лесок на шашлычок на сосисочки барбекю, а едем как бы подальше так вот, вот все-таки э, даже взять такие недалекие ну, в глобальном, как сказать, глобальном смысле люди ездят подальше наши поездки вот на канжаковский камень на, на перевал дятого как ни крути, трасса у нас получается, там, Саня, вот, Дятлова, взять, я не помню, трасса, там, вообще, по-моему, 1800 или 1900 было километров, а, туда-обратно, -туда маршрут был 1900, по-моему, 1898, что-то такое. Да-да-да. Я не помню, но около двух тысяч километров. Так вот, из них там было, наверное, 1700, что ли. Это трасса. Это трасса, да. Ну, то есть, асфальт. Вот. Я не скажу, что я очень сильно мучился, Дятлова мы ездили да и на Канжиковский камень ездили. На будричах КМ2, которые 37 были, 37 на 12,5. То есть, ну, как бы нормально. Не чувствовал прямо, что на трассе я совсем тихоход, всем мешаюсь и все такое. Но тем не менее, все равно. Сейчас 40 овые гудиары. В итоге, как бы автомобиль позволение сказать стал ну, похож на трактор и в итоге что-то как-то так какой-то определенный момент пронеслась мысль а как же вот он стандартный-то новый-то едет а вообще как по асфальту явно лучше а как он на бездорожье а намного ли он хуже вот что он прям совсем такой плохой что он вообще не едет никак ну Затею со стандартными колесами мы сразу отбросили. вернее не сразу. Мы хотели ехать на стандартных. Вообще колеса. И цепи взять. Да, и цепи взять. Ну, как бы... День что... победила. Размер здесь точно мы сейчас посмотрели. 245 на 75. 16 здесь стальные диски. штампованные То есть, в принципе, если вы купили вот патриот, вот он вот такой есть. Да, То да. есть вот сейчас по трассе едем. Ну не, не на такой резине, да, но вот такой вот. А да, вот он без ничего, без блокировок, без лебедок, без неотягощенный ничем лишним а, багажник пустой. Нету, нету кучу запчастей, карданы, не знаю, шрусы, все, вот едем. Я говорю, Пустые. По мне, да, поставили только вот эти с боковинами колеса. Поставили в дилерском центре, где нам предоставили автомобиль у вас автотехобслуживание город Челябинск, на Косарева. Да. А вот, и мы попробуем проехать Там, где обычно дальше, дальше среднестатистического автомобиля. Ну, вот сейчас можно сравнить, я могу с 2007 годом сравнить по трассе. Ну, сказать, что есть каких-то кардинальных отличий я не могу то есть чуть-чуть по другому двигатель работает Наверное, он более с низов начинает тянуть мне так кажется вот. но рулевое управление тоже тоже может быть чуть-чуть более такое то есть меньше люф люфтов потому что что у меня уже возраст тоже у автомобиля, сколько считай 8 лет ребята вы не отчаивайтесь Скоро я сяду за руль этого автомобиля и я вам расскажу по сравнению с моим трактором на сороковых колесах весь лифтованный, перелифтованный, весь, весь, не знаю, что с ним там навали. Сколько лифт? Сколь, я не знаю, там сколько лифт, но уже вот ну, в, больше ста миллиметров. В внедорожнике я его вчера забирал там Дмитрий а, Завругин, закрывал, говорит, ну чё, капот когда поднялся до, до конца на упорах. Его чтобы закрыть надо, он не маленького роста, под метр 90 как и я. Так он тянулся, он говорит, что за крас, говорит, это такое уже, капот не закрыть уже нормально. Саня тут говорит, 2007 там все, это все равно более-менее автомобиль у него такой шустрый, стандартный, все. А я вот после своего в городе, как один кто-то написал там нам в комментариях, как на автомате на третьей передаче, вот угадал практически, я езжу в городе на третьей передаче. То есть я опять же не тихоход, всем не мешаю, нормально, он на третьей разгоняется, я на третьей до 80 на нем на третьей комфортно ехать, расскажу. И как и тормоза и все такое прочее, потому что тормоза с позволения сказать у меня остались, ну вот такие, то есть я вот недавно мне пришлось экстренно тормозить, что ли, сказать, так на асфальте, ну не совсем видимо экстренно, я вдавил педаль в пол а ни одно колесо, то есть он замедлялся там, ну как бы нормально, не, за, не за как да, на ну, абс практически но ни одно колесо не заблокировалось автомобиль э -э, не для каждодневной не для повседневной жизни он только для поездок то было бы большой или величайшей даже ошибкой или глупостью собрать такой автомобиль я имею в виду на сороковых колеса его поставить, лифтовать и ездить, красоваться по городу поэтому он стоит от поездки до поездки у меня то есть, ну, я там до дома доехал потом Саня забрал там пассажиры все и мы поехали в лес Но мы едем как бы по трассе вот опять же вот оно и в принципе как бы все это все это в совокупности устаешь все равно ну вот посмотрим как ну, да вот здесь вот уже можно сказать то есть в городе я вчера поездил чуть-чуть обычный легковой автомобиль ну как не BMW конечно там не Porsche каен а ездил на Porsche Рассказывали, как ездить? Говорят вообще круто, вот. Рассказывают, что лучше, чем УАЗик, он рулится и все такое, вот. То есть по городу нормально. По трассе сейчас еду вообще спокойно. Как? Нормально. Вот. Скажу, скажу о том, что я пассажиром практически не ездил никогда. Вот тогда с саней мы ездили, когда у меня поддон разбили мы на ее за Юрмой на догоная. вот я там на его автомобиле ездил пассажирами за рулем. Вот сейчас я еду пассажирам уже, вот, сколько, 40 километров. Мне нравится, удобно, чисто, удобный. Еще у этого большие. автомобиля есть такого вот. предназначения он как экспедиционник позиционируется, да. правильно? Вот и так и куда мы? Нет, мы это понятно. Да, да, да. Это как быть. экспедиционник, то есть получается, я на нем должен преодолевать приличное расстояние по асфальту, да. по э, грунтовке там по какой-то и не, уставать. И не уставать. Да, то есть ну, мы вот так вот оценить до конца. Ну, сколько я ездил, тысячу километров в день, там чуть побольше, тысячу в день. Ну на своем УАЗике нормально, и, э, не сказать, что устаешь. Но еще надо учитывать, что если ехать на 2-3 дня, 4 там, или неделю на нем, он еще и ломаться не должен. То есть мы вот это оценить не можем. То есть мы вот так, в такие поездки не ездили. А вот э, Шаталов Евгений, кто нам предоставил этот автомобиль. То есть у них вот есть проект Red Offroad. Они преодолевают очень приличное расстояние, ездят э, в очень дальние экспедиции. И по их оценке этот автомобиль как экспедиционник можно сказать состоялся то есть он вполне подходит то есть при э, определенных навыках при подготовке автомобиля то есть грубо говоря надо просто проверить все э, чтобы там ну, ТО провести то он можно может преодолевать вот эти большие расстояния там тысячи километров без поломок без серьезных во всяком случае так нам вот рассказывали то есть, что можно спокойно смело на заводской автомобиль садиться и ехать в казахстан например да там по степям Цепи взять только с собой, с собой не забыть да. то есть как минимум вот про тюнинг мы расскажем чуть попозже который вот например необходим для этого автомобиля чтобы быть более уверенным с нашей да. точки зрения да. то есть если взять Серегин автомобиль это что такое я уж думал, он сигнализирует, что мы к горам подъехали, Слушай, все, типа, готовься, там. пристегните ремни, а да, там да, Серега да. забыли ремень пристегнуть. Да, нет, еду, все, вот. У Сереги автомобиль, там столько тюнинга, что даже трудно себе представить, то есть все началось колеса. Блокировки, какие мы только не пробовали. Разные блокировки. Самые Сейчас первые это... Квайфы были. Я не с позволения сказать блокировки. Да, в обоих мостах стояли Квайфы. Квайф. Потом, потом спери... на передке Дак поселился. Сзади Квайф оставался. Потом Даки-Даки там меняли на более какие-то совершенные Даки спереди. Потом сзади Дак у меня был даже. Помнишь, на Масленицу ездили, поставили Дак, который назад был 100%, вперед 90%. Но вот так сзади это как бы не очень не камильфо да поэтому я его снял и поставил обратно к вай потом сзади блокировка была блок спорт у меня вот она поселилась у меня ну и потом колеса больше и вот на передок пришел пришла тоже блокировка блок спорт то есть да блокировки различные защиты всякие защиты сколько это веса бампер передний до да? защиты снизу плюс опять таки то что вес увеличивается пришлось переднюю подвеску усиливать пришлось, верхний, там да, пришлось усиливать то что лифт это карданы под другим углом стоят запаска С, 50 калитный, килограмм 57 килограмм и сама калитка там я не знаю сколько она весит но прилично тоже еще и мосты усилили недавно нам да как бы от от расчелковывания основной проблемой это, это была просьба блок спорта мы кстати покажем как это да как да это, да как это задумка была реализована. реализована, опять же, о внедорожниках. Ну, получилось очень интересно. Вот и получается, что весь этот тюнинг для того, чтобы проще ехать по бездорожью, то есть, да. чтобы э, там не засматриваться на камешке, не думать о том, что колеи там те не хватит, потому что он практически уже как Урал по колее, да? Ну, сколько там? Ну, практически. Ну, не Урал, конечно, очень, ну, очень близко уже. Каждое улучшение внедорожных качеств для именно внедорожья. Это минус на асфальте. Маленький может быть где-то больше, но минус. Поэтому вот весь смак или вся соль в том, что вот мы сейчас решили проверить. Здесь, по этот, тому же маршруту, по которому обычно едем, да. мы сейчас поедем Много на стандартном ездили. автомобиле. Да. Много раз ездили на... Мы правда немножко схитрили, мы взяли на помощь там одну классную машину. То есть, она нас вытянет, если чё. Серёга, ну, мне нравится, нормально так по трассе ехать, если не торопиться вообще. Поскольку Главное не сказать где-нибудь в лесу, в отчаянии. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого. А сейчас, посмотрим. сейчас посмотрим, мы же, мы же все по-честному. Честнее некуда. Мы решились вот на такой шаг, то есть, да, то есть... после сороковых колес и всяческие блокировки, то есть не сразу понятно сороковые колеса, еще раз повторю, а после всего а, постепенного вот такого тюнинга, всех изменений, всего-всего и, и, и как бы это сказать, вперед в будущее или назад в прошлое, даже не могу сказать, ну в общем сесть на стандартный подъем, новый, правда.